А энергия, которая идет через меня с этим энергетическим потоком. А для тех, кто не живет в Москве и Питере, я повторяю, будет онлайн занятие по той же теме, тот же курс ⁇ Ключ к себе ⁇ только уже в своей энергии. Приглашаю, записывайтесь уже сейчас. Под плеером стоит баннер. А сбоку здесь, по-моему, с правой стороны расположена информация о курсе. Также в меню выездные встречи. Кто не открывает рассылку, может так. Кто не открывает рассылку, может также посмотреть, что я предлагаю. Меню называется на странице «Выездные встречи». И там полностью есть программа. Так что приглашаю, сделайте свой выбор. Для подписчиков моей страницы сейчас наступает... Небольшой отпуск от меня. Я надеюсь, что у вас сейчас появится время каждую субботу, когда меня здесь не будет, заглянуть на мою страницу и пройти курс Оша Дзентара. Это двадцать четыре медитации которые улучшат вашу жизнь, помогут избавиться от страхов и вообще научат вас, как быть в потоке и медитировать. Пока они находятся в бесплатном доступе, так что используйте свой шанс. Я думаю, что со следующего года я сделаю это определенным платным курсом. Так что записывайтесь на страницу, записывайтесь на этот курс «Хоша Центара» и начинайте изучать. Для тех, кто читает все таки рассылку, я давала интересное задание. У нас была медитация, и я просила вас понаблюдать и делать медитацию в течение месяца. По приезду из Питера... Я обязательно проверю это задание, кто как выполнил. Пожалуйста, отчитайтесь и напишите. Потому что если никто не напишет, я не буду делать и создавать такие медитации. И у нас не будет такой рассылки, как рассылка, где мы можем вот так в свободном доступе учиться и получает какие-то результаты. Было бы жалко. Итак, еще раз приходите на мой курс, он будет необычный. Если достаточно придет людей, мы проведем еще и лотерею, на которой будет выигрыш либо, либо консультация, либо энергетический массаж, ну массаж с биэнергетическими элементами, да, либо курс. Так что рассказывайте своим друзьям, приводите их в Москву и в Питер и улучшайте свою жизнь. А сейчас мы Получив всю информацию на сегодня, закончим это занятие коротенькой медитацией по выходу из энергии этого занятия каждый в свою жизнь. Итак, глубоко вдохнули в себя, выдыхая. Представьте себя, как вы снова собираетесь в себя того физического, которого вы знаете всю жизнь и выходите осветленным и просветленным каждый из этого океана в свою жизнь, на берег своей жизни своих возможностей и новых свершений. Окутайтесь светом и понесите этот свет, как лучики, как вибрации, исходящие от вас, дальше на ваше окружение, на вашу работу, на ваши дела, на ваш отдых, на ваше здоровье. Глубоко вдохните в себя и, выдохнув, откройте глаза. С вами была Центр Энергия Жизни Ольга Беми. Я жду для тех, кто сделал свой выбор, вас в Москве лично вас поприветствовать и познакомиться с вами Класса, глаза. Всем большой привет! Замечательных выходных и удачной следующей недели. Начинайте учиться те, кто еще не дошли, но кто хочет прийти. так всем пока, чао.